Всем привет! Для приготовления рулета мне понадобится 4 средних яйца, у меня маркировка D1, 3 столовые ложки сахара, 4 столовых ложки муки плюс чайная ложка разрыхлителя. Можно добавить ванилин, либо ванильный сахар. Для начала отделяю белки от желтков. Добавляю к белкам щепотку соли и взбиваю до пышной пены. Постепенно буду вводить сахар в 2-3 приема. Не прекращая взбивать, добавляю по одному желтку. На взбивание у меня ушло 5 минут. Теперь также в несколько приемов ввожу муку, перемешиваю миксером. Тесто получается гладкое и однородное. А вот такое тесто там кушать? Нет. Делю тесто примерно на две равные части. И окрашу с помощью гелевых водорастворимых красителей. Часть в черный и оранжевый. Духовка у меня уже разогревается. Я подготовила противень. Здесь на пергаменте начертила прямоугольник 20 на 35 сантиметров. Переложила тесто по кондитерским мешкам. И отсаживать... А, Буду отсаживать по лодочке по диагонали. А только 5 из 50 а кто и долго, и будет ища. У меня немного даже осталось теста, поэтому я отсадила вот такие лапки. Отправляю сейчас в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 10-12 минут. Мне понадобится вафельное полотенечко. Бисквит готов, прошло у меня 14 минут. Переворачиваю, снимаю пергамент <мес> и заворачиваю вместе с полотенцем, оставляю так остывать. Крем у меня будет масляный со сгущенкой. Сгущенка у меня с какао темная. Наша белорусская. Взбиваю масло. Здесь 70 грамм. И добавляю сгущенки примерно 100 грамм. Аккуратно раскручиваю рулет. Мама. Ничего Мама. страшного. А есть еще 5 -5? И промазываю кремом, не доходя до края примерно пару сантиметров. Переложила на пищевую пленку. И заворачиваю рулет. А Отправляю в холодильник на полчаса. Отлежался в холодильнике рулетик. Можно нарезать и кушать. Вот такой красочный, яркий, полосатый рулет у меня получился. Готовится очень быстро, просто, а главное вкусно. С наступающим вас Новым годом! Будьте здоровы! Всем пока-пока!